здравствуйте подписчики и гости канала чистое сознание я павел леонидов и в этом видео я расскажу что такое курс раскрытия сознания но для начала вам нужно понять какие задачи решает курс во-первых это очень эффективный метод психокоррекции в описании этого видео будет ссылочка на плейлист под названием трансперсональная терапия там вы можете наблюдать Массу примеров, как люди освобождаются от разного рода страхов и неврозов. Во-вторых, курс позволяет получить столь заветный для многих духовных искателей опыта пробуждения или раскрытия сознания. Под этим видео будет также ссылочка на плейлист, который называется «Примеры раскрытия сознания». Там собраны... Демонстрация, как это происходит. К слову сказать, что ни один ресурс во всем интернете не способен предъявить такого материала. Курс состоит из серии сеансов и консультаций. Консультации адаптированы под индивидуальные особенности человека. Они раскрывают механизмы работы эго, ведь... Если задуматься, то именно деструктивная сторона эго в ответе за все неприятности и проблемы в жизни людей. Также консультации дают понимание, как и почему происходит раскрытие сознания, почему случаются откаты и что с этим делать. В описании этого видео также можно найти ссылку на плейлист, который так и называется «Личные консультации». Там абсолютно бесплатно вы можете найти огромное количество полезной, а порою и необходимой для вашей жизни информации. Другая составляющая курса – сами сеансы. Сеансы позволяют получить многогранный опыт раскрытия сознания. Длительность курса может составлять от Одного до нескольких месяцев и предполагает от одной до нескольких онлайн-встреч в неделю. Стоимость и другие нюансы оговариваются в процессе личной консультации. Записаться на консультацию можно на сайте, а ссылка на сайт находится под каждым видео на этом канале. На остальные вопросы я с удовольствием отвечу на личную консультации. До встречи!